Какой iPhone стоит купить в 2021 году, чтобы не пожалеть о своем решении? Меня зовут Артем, вы смотрите канал Apple Finder, давайте разбираться в этом вопросе вместе, погнали! давайте посмотрим на некий таймлайн айфонов вот все что начиная с iphone 7 такой некой пограничной точки и выше это хорошо можно рассматривать все устройства начиная с семерки и восьмерки и так далее для покупки в 2021 году все что ниже начиная с iphone 6s и так далее по наклонной шестерка 5s и так далее это уже не совсем скажем так актуальный для 2021 года устройство почему 6s в принципе хороший смартфон который был актуален до выхода iOS 14 сейчас с выходом iOS 15, до которой рукой, в принципе, подать, уже становится не совсем понятным и объективным, получит ли этот смартфон самую актуальную версию iOS или все-таки его уже отправят на покой, как одно из самых крутых и в то же время ветеранистых устройств. Да, Touch ID, 2 ГБ оперативной памяти, но разъем Jack 3,5 мм и уже все-таки ветеранистый, не совсем новомодный дизайн дают понимать, что все-таки это устройство не стоит рассматривать, особенно в 2021 году, для покупки в качестве Основного. Говоря про iPhone 7 и iPhone 8 в 2021 году, это некая самая базовая отправная точка, с которой стоит начать рассматривать устройство в линейке смартфонов компании Apple для покупки в 2021 году. Особых критических отличий между семеркой и восьмеркой вы не найдете, разве что в цене и в каких-то параметрах железа. В минимальной комплектации семерка стартует от 27 тысяч, восьмерка от 32. 000. В принципе, оба устройства, как я уже сказал ранее, похожи друг на друга, если мы говорим с вами про покупку простой версии семерок и восьмерок, не плюс с двойными камерами, то здесь я бы отталкивался больше от семерки, потому что явных отличий в этих смартфонах нет, разве что в материалах корпуса, у семерки это алюминий, у восьмерки стекло и наличие функции беспроводной зарядки. Да, камера будет чуть-чуть улучшена, но не настолько, чтобы переплачивать 4-5 тысяч рублей. А вот если мы рассматриваем именно плюс версии, то здесь я бы уже отталкивался именно от 8+, нежели от семерки, потому что, там улучшенный портрет и камера в принципе в ночное время суток делает фотографии чуть выше и классом Качественнее, нежели чем у предыдущего поколения смартфонов. Закрывая некий хит-парад смартфонов компании Apple с кнопками Touch ID, еще сюда стоит и приплюсовать iPhone SE второго поколения или iPhone SE 2020 года выпуска. И по своему существу iPhone SE 2 это логическая замена нынешнему iPhone 6s, который можно найти в определенных магазинах, в сток-маркетах и так далее. И поэтому, если вы для покупки рассматриваете именно смартфон форм фактором как iPhone 6s или та же 7-8, с экраном в 4.7 дюйма, но самыми последними, одними из, давайте так, технологиями и опять же наличием Touch ID вашего любимого, Способы разблокировки устройства и, непосредственного и взаимодействия с ним при помощи вот этой самой сенсорной клавиши iPhone SE Е второго поколения или 2020 года выпуска будет идеальным для вас решением. Однако цена не совсем привычная на этот смартфон. Порядка 34 тысяч рублей в минимальной комплектации. А если же мы говорим про самый дефолтный, стандартный вариант, здесь стоит выбирать iPhone 7, потому что обычное стоковое устройство без каких-то супер-гипер наворотов, да, хорошо работающее, для 2021 года, даже со своим железом, но все равно в нем нет какого-то сверхъестественного функционала, который есть, например, в самых последних навороченных iPhone 12, 12 Pro и так далее. Плавно переходим к универсальному сегменту смартфонов, которые начинаются от 40 тысяч рублей. Хит-парад открывает iPhone 10 и iPhone 10 XR. Два устройства, которые являются максимально спорными для покупки, потому что, в принципе, цена плюс-минус одинаковая. iPhone 10 стоит у нас 40 тысяч рублей в минимальной комплектации и 10r стоит у нас 42 тысячи в минимальной комплектации однако 10r обладает более новыми характеристиками и функциями да у него одна камера не двойная как в iPhone 10 да у него отсутствует функция натурального портрета там это все реализуется на людях при помощи программной обработки однако с точки зрения характеристик функций и Время поддержки устройства 10 R выигрывают у десятки значительно. и вот эта разница в 2000 рублей не совсем существенная для того, чтобы получить устройство выше годом выпуска, новее и соответственно больше по габаритам. И такому параметру действительно важному, как автономность. Однако здесь важно уточнить один момент. Материалы корпуса и, соответственно, внешний вид устройств. Кому-то, например, может принципиально не нравиться алюминиевая окантовка корпуса и слишком цветастая палитра внешнего вида iPhone 10R. Да, можно в принципе выбрать черные либо же белые стандартные максимально цвета, которые очень гармонично смотрятся в линейке этого устройства. Однако, все-таки материалы корпуса и довольно заметные выраженные рамки по периметру экрана смартфона. Десятка же со своим экраном обладает более высоким разрешением и более тонкими рамками корпуса. Также по материалам корпуса десятка выигрывает силу использования у этого смартфона хирургического алюминия, что, конечно же, прочнее, выше и выглядит более презентабельнее, навороченнее, нежели чем покрашенный алюминий у iphone 10 опять же на вкус и цвет товарищи нет но я бы свое предпочтение отдал iphone 10 опять же скорее всего в силу того что я был активным владельцем этого устройства на протяжении целых двух лет хотя и десятка в принципе отличный вариант и здесь уже стоит отталкиваться от бюджета которым вы располагаете где-то устройство будет дешевле где-то подороже и опять же все основывается на ваших предпочтениях если вам нужна двойная камера с оптическим зумом десятикратным увеличением и так далее конечно же выбор падает в сторону iphone 10 но, если вам этих всех наворотов не нужно, вам хватает одинарной камеры с обычными функциями, которая будет делать потрясающие снимки в ночное время суток, в том числе, то, конечно же, iPhone 10R будет вашим золотым вариантом. В категорию универсальных и до 50 тысяч также входит iPhone 11. По сути, логическое продолжение iPhone 10R, но обладающий более мощными характеристиками в плане процессора, оперативной памяти и также двойной камеры. Вот здесь вот уже добавляется вторая оптика с широкоугольной линзой. Опять же, насколько это все необходимо для пользователей, которые выбирают между iPhone XR и 11, не совсем понятно, однако 11 версия обладает обновленной цветовой палитрой корпусов, которые есть в этом поколении, но отсутствует в предыдущем iPhone XR и, соответственно, наоборот. На самом деле, это довольно обширная тема для обсуждения, которая, скорее всего, заслуживает даже отдельного ролика iPhone 10, iPhone XR и iPhone 11, либо же iPhone XR против iPhone 11. Если вы хотите чтобы я заснял подробное видео какой бы смартфон я бы выбрал iphone 10 или iphone 11 то ставьте лайки обязательно пишите об этом в комментариях если их будет очень много я это учту и обязательно в ближайшее время сделаю такое видос следом идут одни из самых современных моделей включая iphone 11 pro iphone 12 и iphone 12 pro мини. Самое интересное, что iPhone 11 Pro на данный момент, я сейчас проверил на Яндекс Маркете, стоит порядка 63 тысяч рублей в самой стоковой комплектации. iPhone 12 mini начинается от 62 тысяч рублей, iPhone 12 простой, с двойной камерой, в новом цветовом исполнении, опять же с новым дизайном корпуса под стиль пятерки и 5s начинается от 67 тысяч рублей. Все устройства хороши, понятное дело, iPhone 12 и 12 mini будут обладать характеристиками гораздо новее нежели чем iphone 11 pro однако если мы посмотрим на характеристики камер например что является одним из ключевых моментов для многих и большинства вообще пользователей которые рассматривают именно такие устройства для покупки является конечно же камера iphone 11 pro обладает тройной камерой со всеми последними наворотами как в принципе и у iphone 12 Pro, одних из самых топовых смартфонов компании Apple. Что касается iPhone 12 и 12 mini, то у обоих смартфонов отличные основные камеры и прекрасные широкоугольные, опять же, как и в iPhone 11. Однако, с точки зрения параметров пыли, влагозащиты. в принципе защищенности смартфона от различных падений, ударов, случайных, непредвиденных обстоятельств, когда смартфон просто может выпасть у вас из рук и так далее, 12 и 12 mini защищены гораздо лучше, нежели чем iPhone 11 Pro. 12 будет хорошим вариантом, если вы переходите на это устройство с нынешнего какого-нибудь iPhone 6s, iPhone 7 или iPhone 8, который находится в вашем использовании длительный промежуток времени. iPhone 12 mini с точки зрения характеристик и самое важное форм-фактора будет идеальным решением некой золотой середины для владельцев, которые любят не слишком громоздкие устройства, но при этом, чтобы хорошо лежал в руке. То есть это что-то будет вроде, знаете, между iPhone 6s и iPhone 5s. Вот золотая середина между этими двумя габаритами устройств. Ну и, конечно же, флагманы всех флагманов iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Думаю, здесь какие-либо комментарии излишние. Самые мощные смартфоны компании Apple с самыми навороченными камерами, максимально тонко настройки экспозиции, выдержки при создании снимков в ночное время суток, с самыми навороченными датчиками и сканерами по типу лидар для переноса объектов из нашей действительности в виртуальное пространство и так далее. iPhone 12 Pro в самой минимальной комплектации стартует от 85 тысяч рублей. Соответственно, Max-версия порядка на 10-15 тысяч дороже, опять-таки в минимальной комплектации. Какой же вывод можно сделать исходя из данного видеоролика где мы перечислили абсолютно всю линейку смартфонов компании apple упомянув главные преимущества недостатки и в том числе цену каждого из поколений смартфонов вердикт будет следующий понятное дело что в принципе можно приобрести устройство на которое у вас будет рассчитан бюджет и которое, в общем и целом будет удовлетворять ваши повседневные потребности как пользователя современного человека, который должен пользоваться гаджетами в 21 веке, в 2021 году. Однако я от себя добавлю, что в первую очередь вы должны выбрать для себя устройство, которое будет приносить вам удовольствие от использования, а не мучения и страдания. Поэтому выбирайте именно тот iPhone, который вам действительно нравится. Пишите в комментариях, каким устройством вы пользуетесь на данный момент и какой iPhone вы будете рассматривать для себя в качестве покупки в 2021. 2021 году. Надеюсь, что данный ролик вам понравился, поэтому если это так, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Спасибо за уделенное время. Меня зовут Артем, а вы смотрели канал Apple Finder. Оставайтесь с нами и до скорого. Пока!